Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером в Такер Карлсон. Совершенно очевидно, что мы являемся свидетелями чего-то серьезного, происходящего в финансовом секторе и в других секторах нашей экономики. Мы не знаем, к чему все это приведет. Мы, безусловно, молимся о лучшем. Мы не хотим видеть истерию. Это катастрофа не только для технологической индустрии, людей, над которыми вы легко могли бы посмеяться, но и для всех, для всех нас. Но самое интересное, что администрацию Байдена, похоже, это совершенно не волнует. Мы начинаем лучше и точнее понимать, что это значит, когда Джо Байден хвастается самым сильным и справедливым экономическим подъемом в современной истории. Это означает, что, возможно, пришло время покупать золото и запасаться продовольствием. Заключена сделка по российскому стальному корпусу. Я думаю, что возьму поддон. Я просто шучу, вроде как. Вчера некоторые из крупнейших банков этой страны, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, в совокупности потеряли более 50 миллиардов долларов рыночной стоимости за один день. Это настоящий хит. С другой стороны, эти банки Банки все еще существуют, чего нельзя сказать о банке Силиконовой долины. По состоянию на сегодняшнее утро банк Силиконовой долины или ЭВБ полностью обанкротился. Это второй по величине банковский крах в истории нашей страны. И что немаловажно, ЭВБ финансировал почти половину всех венчурных компаний в области здравоохранения и технологий в Соединенных Штатах. Он также, по-видимому, обладал значительными резервами наличности для некоторых крупнейших криптовалют, и теперь они исчезли. Федеральные регулирующие органы переименовали его и взяли под свой контроль. И это означает, что очень много людей потеряли очень много денег и знают, что большая часть этих денег не была застрахована, чтобы они вам не говорили. ВДИК гарантирует банковские депозиты только на сумму до 250 долларов, и по некоторым данным, более 90 процентов всех депозитов в ВВБ превысили этот показатель. И неясно, увидят ли эти люди когда-нибудь снова свои деньги. На самом деле, когда клиенты пришли сегодня в отделение ВВБ на Манхэттене, чтобы вернуть свои депозиты, менеджеры вызвали полицию. Итак, перед нами банк в стиле 1900. 29 -го года, и это ни для кого не является хорошим знаком. Вопрос в том, предвидели ли это люди, управляющие ВБ. Генеральный директор, человек по имени Грег Бейкер, по-видимому, продал акции банка за последние две недели на сумму более 2 миллионов долларов. Согласно сайту Необычный Кит, несколько других высокопоставленных сотрудников ЭВБ, в том числе директор по маркетингу Мишель Дрейпер, директор по операциям Фил Кокс. Главный юрисконсульт Майкл Цукерт продали значительное количество акций ЭВБ в этом году. Знают ли эти служащие о том, что у их банка возникли проблемы? Мы не знаем. И еще раз повторяю, где должны были находиться регулирующие органы, чтобы предотвратить это? Еще раз повторяю, мы не знаем. А деловая пресса должна была рассказывать обычным людям о том, что происходит с бизнесом? По-видимому, никто ничего не заметил. На самом деле, как и в случае с криптомошенничеством X, которое вы, возможно, помните, самопровозглашенные финансовые эксперты в средствах массовой информации, были заняты продвижением банка Силиконовой долины, отличные инвестиции, которая будет длиться вечно. Некогда великий, но ныне весьма неловкий журнал Forbes фактически включал ИВБ в свой список лучших банков Америки не один раз, а пять лет подряд. И, конечно же, вы неизбежно предвидели это. Перед вами профессиональный BBC художник, слэштупица Джим Крамер из CNBC, советующий своим зрителям купить банк «Силиконовой долины», даже когда он находился в процессе банкротства. Это было в прошлом месяце. Вы из АВБ Financial, не так ли? Эта компания является коммерческим банком с депозитной базой, о которой беспокоилась Уолл-стрит. ЭВБ – это старый банк Кремниевой долины. Недавно мы купили одну из наших любимых исследовательских фирм в Натане, и она стала менее зависимой от прямых инвестиций и предложений венчурных капиталистов. Подождите минутку. Они иссякли в прошлом году и могут вернуться. Долгосрочные частные инвестиции и венчурный капитал никуда не денутся. Быть банкиром этих огромных пулов капитала всегда было очень хорошим бизнесом. Рост ТВБ почти на 40% в этом году. Это всего лишь капля в море. ТВБ это здорово. Если этот парень когда-нибудь одобрит то, что вы делаете, переезжайте на Канарские острова, смените имя, потому что надвигается катастрофа. Но точно так же, как и в случае секс. Все гении советовали вам покупать ЭВБ, даже когда она была на грани полного краха. Чем это объясняется? Несомненно, что-то в этом есть. На данный момент мы толком не знаем. Надеюсь, когда-нибудь мы это узнаем. Что мы можем сказать сегодня вечером, так это то, что у ЭВБ, как и у мошенников из Экс, был неплохой отдел по связям с общественностью. Мы не какая-то жадная финансовая организация, которая существует исключительно для того, чтобы получать наличные деньги за переплаченные подлые яйца, которыми вы управляете. Это не мы. Мы можем быть банком. У нас душа неправительственной you know. организации. Мы заботимся о вас. Мы спасаем мир. И чтобы доказать это, на веб-сайте ЭВБ есть целая страница, посвященная их планам по оценке, мониторингу и сокращению наших собственных выбросов углекислого газа. Да, потому что вам нужен банк, который заботится о выбросах углекислого газа. И конечно же, существует бесконечное позерство, потому что все это касается разнообразия, справедливости и инклюзивности. Мариса Фан, управляющий директор ЭВБ, написала об этом в LinkedIn всего за три недели до того, как банк рухнул. Цитирую. «Я чувствую вдохновение и прилив энергии после того, как приняла у себя экстраординарное группу инициативных и динамичных женщин в горнолыжном центре таха в силиконовой долине где женщина основательница и венчурный инвестор банка силиконовая долина прилагательные и свободные они используют их множество а затем она прикрепила фотографии лыжной прогулки на которых группа этих новаторских и динамичных женщин банкиров отлично проводит время потому что конечно же они отлично проводят время потому что мало что дает больше возможностей угнетать женщин банкиров чем катание на лыжах в таха и они продолжали эту чушь до самого конца когда когда их банк начал уходить под воду, ЭВБ разместила это сообщение в своих лентах в социальных сетях. В рамках «Месяца женской истории» мы отмечаем основателей, возглавляемых женщинами компаний, таких как Беатриса Осеведой, Сума Велт, Компания, которую ВБ с любовью описал. Цитата, нацеленная на сокращение разрыва в благосостоянии женщин. Проблема компании Латтинг в том, что у нее большой разрыв в благосостоянии. К тому же там было видео. Конечно, так оно и было. Так что теперь, когда ЭВБ взорвалась и потеряла миллиарды чужих денег в процессе этого, мы подумали, что покажем вам видео, потому что, о, мы не можем устоять. Наслаждайтесь. Меня зовут Беатрис. Я генеральный директор и соучредитель компании SumoWell. Я родилась в Тихуане, Мексика, и я очень горжусь тем, что являюсь приграничной девочкой, которой выпала честь вырасти в окружении лучшего из обоих миров. Я ходила в школу в Сан-Диего. Я поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. У меня осталось много шрамов за те дни, что я пересекала границу. Я помню, что получила эту памятку, в которой просто говорилось, что все мои концерты отменены. И это было время, когда женщин, а не мужчин, помещали в то, что они называли холодильником. Если бы они чувствовали, что у вас много энергии, они просто поместили бы вас туда, чтобы вы немного остыли. На видео не обсуждается вопрос о том, действительно ли она способный банкир. Мы надеемся на это. Мы понятия несколько имеем. Мы знаем, что ребята из ЭВБ не были способными банкирами. Похоже, они не тратили много времени на банковскую деятельность и не уделяли ей пристального внимания. Потому что им нужно было снять видеоролики о динамичных новаторских женщинах, разбивающих стеклянные потолки в Дребезге. Итак, когда процентные ставки были на историческом минимуме, ЭВБ купил долгосрочные казначейские облигации на сумму более 20 миллиардов долларов. И, честно говоря, правительство поощряло их кэрбол. Так поступали все банки. Проблема заключалась в том, что процентные ставки росли, а они всегда росли, потому что они не могут вечно оставаться на нулевом уровне. Вы знали об этом? Когда это произошло, эти облигации потеряли свою стоимость. И это, конечно, стало катастрофой для множества банков, но настоящей катастрофой для ЭВБ. А затем случилась катастрофа для многих частных лиц, у которых там были свои деньги, и компаний, которые занимали деньги у ЭВБ. Так что в ближайшие недели из-за этого можно ожидать множество банкротств. А затем бесчисленные последующих последствий этих банкротств и все они будут плохими, так что их это не очень интересует, потому что цифры зарабатываете ли вы деньги или теряете деньги, делаете ли вы что-то эффективно или делаете это небрежно, на самом деле не имеют значения, пока вы снимаете видео о женщинах-банкирах-первопроходцах и пока они катаются на лыжах в Таха. Это и есть настоящая проблема. Поэтому только сегодня главный экономический советник Байдена Сесилия Роуз обратилась к журналистам в Белом Доме в зале брифингов с речью о том, что только что произошло, и она заверила всех, что ограбление банка, за которым мы наблюдаем, является единичным инцидентом. Нет, в этом нет ничего страшного. Это всего лишь один банк. Он вообще ни с чем другим не связан. И тот факт, что этот банк обанкротился, так же, как и тот факт, что Экс обанкротился, не имеет ничего общего с тем фактом, что люди, которые им управляют, потратили массу своего времени, занимаясь совершенно не относящимся к делу дерьмом, которое имело отношение к политике и изменению американской культуры. Вас это успокаивает? Вы должны знать, что Сесилия Роуз много думала об этом. Когда она работала в Принстоне университете в Нью-Джерси, она написала свою исследовательскую программу по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности. Название стоит процитировать «Разнообразие в профессии экономиста – новая атака на старую проблему» потому что цвет кожи ваших экономистов очень важен. Их компетентность не так уж важна. Просто чтобы вы знали. И, кстати, вот к чему приводит такое отношение. Посмотрите на Южную Африку, где сегодня вечером нет электричества. Случайно или нет, но это та же самая тема, разнообразие в экономике, на которой также зациклен наш директор Национального экономического совета Лейл Брюйнард. Еще один гений. Когда Брюйнард работала в ФРС в 2021 году, она не слишком беспокоилась об удовольствии. Банковских крахах из-за безумной и безрассудной политики ФРС, за которые она наблюдала. Нет, зачем беспокоиться об этом? Ведь происходит изменение климата. И это то, о чем она действительно беспокоилась. Цитирую, изменение климата в рамках наших обязанностей по обеспечению пруденциальной финансовой стабильности. Мы разрабатываем сценарный анализ для моделирования возможных финансовых рисков, связанных с изменением климата, и оценки устойчивости отдельных финансовых учреждений финансовой системы к этим рискам. Просто хочу сделать паузу на секунду. Любой, кто так пишет, идиот. МУЕРУН -e идиот. Поэтому, если вы найдете кого-то, занимающего ответственное положение, особенно в области экономики, кто не может написать декларативное предложение, будьте готовы к тому, что ваши банки обанкротятся. И мы должны быть честны в том, что риск и собственный капитал ⁇ это только часть проблемы здесь. Глупость ⁇ это огромная часть проблемы. ФВБX, если уж на то пошло, являются лишь двумя из нескольких крупных игроков финансовой индустрии, которые разорились в последние месяцы. Вы замечаете что-нибудь из этого? Там был банк SilverJote с активами более 11 миллиардов долларов. Там был крипто-брокер Voyager с активами в миллиард долларов. Криптофонд 3EC с активами в 10 миллиардов долларов, Блокфи и ряд других. В пятницу клиенты Wells Fargo сообщили, что не получили свои зарплаты, как ожидалось. Банк утверждает, что это был просто компьютерный сбой. Мы точно не знаем, но мы обращаем на это внимание. Но если бы вы были министром финансов Соединенных Штатов, вы были бы очень обеспокоены, вы были бы очень внимательны, потому что это ваша работа. Но Дженни Эллен не уделяет этому должного внимания. Она не беспокоится по этому поводу, потому что это происходит в нашей стране. Вместо этого она беспокоится о финансировании пенсии украинских государственных служащих. На днях она прилетела в Киев, чтобы сообщить нам об этом. И как всегда, Джанет Йеллен очень сосредоточена на своих основных обязанностях министра финансов. Речь идет о справедливости, изменении климата и абортах. Администрация Байдена Харриса сделала расовое равенство центральным элементом нашей экономической повестки дня. Решение по делу Роу против Уэйда доступе к услугам в области репродуктивного здоровья, включая аборты, помогло увеличить участие рабочей силы. Президент Байден и я считаем, что изменение климата – это экзистенциальная угроза, с которой абсолютно необходимо бороться. Послание, которое я передаю вам от президента Байдена, очень простое. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Хорошо и так, она очень расстроена из-за Украины, а у нас недостаточно абортов и равенства, равенства абортов к Украине. Хорошо, я понял, понял, понял. Но час детей закончился. Пришло время для взрослых, потому что у нас есть реальные проблемы. Вы могли бы даже назвать их системными проблемами нашей экономики. И поэтому, когда они у вас возникают, вам нужны умные, мудрые люди, обладающие дальновидностью, самоконтролем и способностью сосредотачиваться на вещах, имеющих реальные последствия. Не в модном дерьме, которое занимает больше, часть нашего времени здесь в кабельных новостях, а в долгосрочных вещах, которые обеспечат вашей стране сохранение силы и процветания. Когда вас не станет, что для большинства из этих людей не продлится долго, потому что они очень-очень старые. Где эти люди? А где взрослые? Перед вами второй по величине банковский крах в американской истории, самый крупный с 2008 года, второй по величине крах в истории нашей страны. И они еще болтают о расовом равенстве? Правда? Да, так оно и есть. Потому что на данный момент никто в Вашингтоне даже не признает, что экономика реальна, если только она не может быть каким-то образом связана с изменением климата или расизмом. Вот конгрессвумен Кори Буш из Сент-Луиса. Мои коллеги-республиканцы единодушно пригласили некоммерческий аналитический центр и всех титанов, чей опыт заключается в максимизации прибыли, особенно в ущерб здоровью, безопасности и благополучию наших чернокожих, коричневых и коренных соседей. На прошлой неделе я присоединилась к высокопоставленному члену парламента Раскину и всем моим коллегам по надзору за демократами в призыве к республиканцам-надзирателям осудить белый национализм и осудить превосходство белых во всех его формах. Превосходство белых и все такое прочее, бла-бла-бла-бла. Да, отлично, это прекрасно. И у нас будет мир и процветание. Вы можете справиться с некоторыми тупицами у руля, и это довольно забавно. Над ними забавно смеяться. Но если дела пойдут плохо... Глупым людям придется уйти, и их должны заменить умные, мудрые люди, у которых есть хоть какое-то представление о том, как все исправить. Но эти люди еще не прибыли. Джо Байден только что представил бюджет в размере 7 триллионов долларов. О бюджет финансирования это ведь деньги, не так ли? Это должно решить основные экономические проблемы, которые может испытывать каждый человек. Большинство людей этого не понимают. Каждый может это почувствовать. Таким образом, в бюджете на 7 триллионов долларов изменения климата упоминается 148 раз. В нем, 63 раза упоминается справедливость, которая так и не была определена. Экологическая справедливость восторжествовала 25 раз, а переодевание, ныне известное как трансгендеризм, 8 раз. Чувствуете себя лучше? Взрослые вернулись? Нет, но это добавит 20 триллионов долларов государственному долгу в течение 10 лет, а это означает еще большую инфляцию, еще больший рост процентных ставок, и еще больше банкротств банков. Это может быть очень, очень, очень серьезно. Мы надеемся, что это не так. Мы надеемся, что сегодня это закончится изолированной истории, но это очень может быть так. Но нашим лидерам все равно. И на самом деле они, похоже, делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс. И это не обнадеживает. Стефани Помбей, экономист. Она основала компанию Macro Mavens, где является генеральным директором. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Стефани, большое спасибо, что пришли. Так не могли бы вы просто дать нам свою самую крутую, самую искреннюю оценку тому, что мы видим? Это кажется чем-то большим, не так ли? Я не могу поверить, что вы не успокоились, выслушав министра финансов Эллен. Совершенно очевидно, что она держит ситуацию под контролем. Я также просто ошеломлен, Такер, тем, что вы не верите в то, что разнообразие, равенство и инклюзивность являются основой надежной финансовой системы. Скажите же, где вы были последний год? Детям пора успокоиться, и давайте соберем здесь настоящих экономистов, которые не любят просто повторять статьи из Атлантик. Это безумие. Это абсолютное безумие. И наслоение безумия настолько велики, что я даже не могу поверить в видео, которые вы показывали о людях посвященных женским лыжным каникулам и тому подобному. Это просто чушь собачья. И вы правы. То, с чем мы сейчас сталкиваемся, действительно серьезно. Мы находимся на пороге финансового кризиса в стиле 2008 года, и я не пытаюсь преувеличивать. На самом деле, мы с вами подробно обсуждали этот вопрос в нашем длинном интервью несколько месяцев назад. И в то время ФРС даже близко не повышала ставки так высоко, как сегодня. И я говорил, послушайте, нельзя повышать ставки рекордным образом в условиях экономики с рекордным левериджем при максимальных спекуляциях и не ожидать никаких последствий. Это явно должно было произойти, и теперь мы видим, как ломаются слабые звенья в цепочке. Вы знаете области, где спекуляции были наиболее распространенными и вопиющими, явно сокращаются, и они делают это так, как похоже делают во всех трехбуквенных аббревиатурах. Точно так же, как это было в 2008 году. Вы знаете, мы вернулись к аббревиатурам из трех букв. И таких будет еще много. И, честно говоря, я думаю, что это непреднамеренное последствие денежно-кредитной политики ФРС, наслоенной вдобавок к ней действительно плохой фискальной политикой. Но, по сути, они годами поощряли людей идти на безрассудный риск только потому, что у вас не было альтернативы. Вы могли бы получить нулевой процент, сидя на казначейском счете или имея свои деньги в банке, или же у вас могли бы закончиться деньги и вы могли бы спекулировать. Именно это они и сделали. И все это возвращается к ним, чтобы сильно укусить. И нас ждут серьезные последствия. И я думаю, что ситуация будет развиваться очень быстро из-за всех тех рычагов воздействия, которые здесь были созданы. Это совершенно правильно. Если бы вы обращались со своими детьми так, как Федеральная резервная система обращалась с Уолл-стрит, все ваши дети были бы в реабилитационном центре, вы знаете, и то, что они сделали без сомнения плохо. Стефани, Стефани Помбой, я ценю вашу мудрость в этом вопросе. Спасибо вам. Я благодарю вас, Такер. Мне очень приятно. Так что, если вы хотите знать, что происходит на самом деле, не обращайте внимания на шум. О, равенство трансгендеров. Хорошо, прекрасно. Посмотрите на то, что действительно имеет значение. Например, какова ценность в Соединенных Штатах? Чем мы владеем, что действительно имеет ценность? Во главе этого списка должно быть нечто, называемое стратегическим нефтяным резервом. И администрация Байдена истощила его быстрее, чем любая другая администрация в истории. Они отправили большую его часть. В и пока они это делали, они атаковали американскую энергетическую отрасль, уничтожая трубопроводки Stone Excel, например, запрещая бурение на федеральной земле. Итак, вчера настоящий эксперт по энергетике по имени Алекс Эпштейн заявил, что мы должны, ну, фактически, сохранить наш стратегический запас нефти и увеличить внутреннюю добычу нефти. И в ответ на это довольно разумное предложение Кори Буш, знаете ли вы, что она сделала? Она назвала его расистом. Философ, который ранее придерживался взглядов сторонников, превосходство белой расы. Я является свидетелем, которого республиканцы пригласили для обсуждения вопросов энергетической безопасности. Он приехал сюда, чтобы продвигать ископаемое топливо, которое, как мы знаем, наносит непропорционально большой вред и убивает чернокожих и коричневых людей. Осудят ли мои коллеги-республиканцы превосходство белых и будут ли они сотрудничать с нами, чтобы этот комитет занимался продвижением добра и уменьшением вреда, а не увековечиванием его? Это и есть уважение. Я всю свою жизнь боролся за свободу во всем мире, в том числе в Африке, в том числе в Азии, в том числе в Индии. И я хочу, чтобы у всех людей во всем мире были такие же возможности, как у меня в Соединенных Штатах. Поэтому я не приношу никаких извинений, и мысль о том, что это связано с цветом кожи, является подлой и расистской. Цвет кожи не имеет никакого отношения к идеям. Совершенно верно. Смогли бы вы ответить так же убедительно, как Алек Эпштейн? Я не смог бы. Он философ, эксперт по энергетике, автор книги «Ископаемое будущее», и мы рады, что он присоединился к нам сегодня. Алекс, большое спасибо, что пришли за ваш взвешенный и очень умный ответ Кори Бушу. Все это заставило меня поволноваться, потому что ее несерьезность была просто очевидна. Она так не считает. Мне кажется, я даже не понимаю, о чем вы говорите. Я имею в виду, вы знаете, я действительно потратил много времени на подготовку к этому слушанию, изучая каждую деталь сперк нефтяной безопасности. Обдумывая все возможные контраргументы, чтобы понять, могу. Ули я в чем-то ошибаться. И что же они тогда делают? Что же они делают? Они идут в Кинкос и распечатывают этот плакат с изображением того, что я сказал в колледже, но они неправильно истолковывают это. Потому что я сказал, что свобода превыше всего, и они считают это расизмом. Так что это действительно по-детски и действительно неловко. А также действительно опасно. Вы сказали это в клипе, который мы прокрутили. Вы объездили весь мир, вы видели, как рушились другие страны. Если у вас есть люди, определяющие энергетическую политику, которые настолько легкомысленны и политизированы, настолько пристрастны, то что же происходит? Посмотрите на Европу. Европа их реакции right. на революцию Шел величайшим энергетическим достижением нашего времени, стал запрет гидроразрыва пласта. Поэтому они увидели это и сказали, давайте запретим это, и посмотрите на них. У них такая огромная зависимость от России. У нас глобальный энергетический кризис. Есть бедные страны, которые не могут получать электроэнергию, не могут производить электроэнергию, потому что Европа скупает природный газ. Это должно стать тревожным сигналом. А вместо этого эти ребята используют точно такую же схему игры. Это действительно огорчает. И я еще раз ценю ваше хладнокровие в трудную минуту. Кстати, Такер, я действительно предложил их всем. Я подарил вам это, и я знаю, что вы это приняли. Я предложил им всем подписанный экземпляр ископаемого будущего. Угадайте, к сожалению, сколько демократов поддержали меня в этом. Примерно в этом диапазоне, около нуля. К сожалению, я пытался передать это конкретно представителю Стенсбери, которая только что сказала несколько неправдивых слов обо мне после того, как я это опроверг, и она просто ушла. Да, я не думаю, что они читают длинные статьи. Мы очень благодарны вам за то, что вы пришли сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо, Такер. Мы по-прежнему очень обеспокоены состоянием коммерческих авиакомпаний, потому что они отдают приоритет политике, а не безопасности полетов. И сегодня вечером у нас есть еще больше доказательств этого. К тому же цифровая валюта Центрального банка – одна из самых серьезных угроз нашей свободе, и никто, похоже, не подозревает об этом. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм знает об этом и только что предприняла прямые действия, чтобы этого не произошло, по крайней мере, в ее штате. Она присоединяется к нам следующей. следующий... В прошлый четверг вице-президент Southwest Airlines по имени Хуан Суарес отправил электронное письмо всем пилотам компании со своим заголовком, цитатой, что означает разнообразие, равенство и инклюзивность в полетных операциях. Коммерческая авиация существует в этой стране уже 109 лет, с 1914 года. И можно с уверенностью сказать, что до самого недавнего времени ни одному руководителю авиакомпании не пришло бы в голову написать подобное предложение. Главным образом потому, что оно настолько очевидно странное. Какими бы ни были их достоинства, разнообразие равен и инклюзивность по определению не имеют никакого отношения к полетам. При выполнении полета все, что имеет значение – это управление самолетом и последующая его безопасная посадка. В этом и заключается вся работа. Это должна быть целая работа, иначе самолеты разобьются. Так вот, раз Суарис не пилот, то вполне возможно, что он об этом не знает. В любом случае, ему явно все равно. Суарис – политический деятель. Его главный интерес заключается в усилении антибелой повестки дня администрации Байдена. В своем электронном письме, которое практически неграмотно Суарес объявляет, что в настоящее время Дей является руководящей идеей Саутвест Airlines. Слово "безопасность" никогда не появляется в тексте. Это огромное изменение в том, как работают авиакомпании, и Суарес, похоже, понимает, что некоторые люди, работающие в Саутвест, будут нервничать по этому поводу. Но у Хуана Суареса есть решение. Пилотам Southwest не разрешается цитировать, возмущаться или подвергать сомнению навыки коллег, которые были повышены в должности на основе строгих расовых и гендерных ограничений, или квот на действие по телефону. Ныне пилоты должны игнорировать некомпетентность. Это решит проблему. Но решит ли это проблему? Не позволяя людям замечать, что их вторые пилоты некомпетентны? Как выразился один опытный пилот Саутвест, цитирую, «Основная задача коммерческой авиации состоит в том, чтобы избегать отвлекающих факторов и расставлять приоритеты в задачах, способствующих безопасному полету». Сейчас компания целенаправленно отвлекает пилотов чем-то совершенно не связанным с безопасностью полетов. Это преступная халатность. Тратить на это миллионы долларов, когда у нас случаются вылеты на взлет на посадочную полосу, и мы едва не промахиваемся, это безумие. Да, это безумие. И как мы уже говорили ранее, с грустью и уверенностью, в какой-то момент из-за этого погибнет много людей. К сожалению, это правда. Итак, драма в банковском секторе, крах банка Силиконовой долины, заставила многих американцев задуматься о том, как защитить свои деньги. И конечно же, политики, как всегда, используют это беспокойство в своих интересах. Сейчас несколько государств пытаются централизовать валюту с помощью так называемой цифровой валюты Центрального банка, которая, кстати, вовсе не является валютой. Это программное обеспечение. Но они собираются сделать это для вашего же блага. Очевидно, что это инструмент тотального социального контроля. Если они контролируют ваши деньги, если они могут обнулить ваш банк счет одним нажатием клавиши, значит у вас нет никакой автономии. Они контролируют вас. Но в штате Южная Дакота законодатели только что приняли законопроект, который изменил бы определение денег, исключив криптовалюту. И это поставило бы штат на путь централизованной цифровой валюты. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, единственный губернатор, которым нам известно, что я обращал на это внимание, наложил вето на этот законопроект. Она присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы объяснить почему. Губернатор, большое вам спасибо за то, что вы сделали это первым и за то, что пришли сюда. Почему вы это сделали? На вас явно дали чтобы вы не наложили вето, но вы это сделали. Почему вы это сделали? Такер, это было правильное решение. Мне стало известно об этом законопроекте. Он был внесен на рассмотрение почти в середине нашей законодательной сессии. Мы начали зачитывать этот законопроект объемом более 110 страниц. Он был продан как обновление руководящих принципов Универсального коммерческого кодекса, поддержанное всеми нашими финансовыми институтами, нашими банками. Когда мы начали читать его, мы увидели раздел законопроекта, который изменил определение валюты и, по сути, он он проложил путь для возглавляемого правительством CBD, а также запретил любую другую форму криптовалюты, биткоина или цифровой валюты, которая существовала. Так что для меня это совершенно очевидно было угрозой нашей свободе. В Южной Дакоте мы являемся сессией, которая завершает свою работу в самом начале года. Мы первые, кто по-настоящему изучил этот законопроект и выяснил правду о том, что в нем содержится. И я действительно наложила вето на этот законопроект. Я прошу моих законодателей изменить свое мнение, принять правильное решение и помочь мне покончить с этим законопроектом раз и навсегда. Но я говорю вам, Такер, что у нас один и тот же язык используется более чем в 20 других штатах. Я считаю, что это делается для того, чтобы проложить путь федеральному правительству к контролю над нашей валютой и, таким образом, к контролю над людьми. Это должно вызывать тревогу у всех, и оно продается в качестве обновления руководящих принципов АК. Спешить с этим не стоит. Нам нужно быть умными и быть уверенными, что мы делаем все возможное для защиты людей. Я нахожу ироничным тот факт, что мы также ведем эту дискуссию в то же время, когда банки и компании, выпускающие кредитные карты. Говорят о кодировании оружия и боеприпасов отдельным кодом, чтобы они могли его отслеживать. Таким образом, они не только могут связать эти две проблемы воедино, если правительство не одобряет то, что вы покупаете. Если у них есть единственная форма цифровой валюты, которая одобрена и используется в стране, они могут контролировать, как вы тратите эти деньги, и таким образом забрать все, сэр. Это ваша свобода. Это так красиво сказано. И я не думаю, что вы преувеличиваете значение всего этого. Очень быстро, как вы думаете, и вы хотите дать каждому возможность сомниться в своих мотивах. Но как вы думаете, понимают ли законодатели в вашем штате, для чего на самом деле был разработан этот законопроект? Я не знаю, читали ли они это, Такер. Вот что меня настораживает. В нем было более 110 страниц, и лоббисты, к которым они прислушивались в течение последних 20 лет, сказали им, что все в порядке. Это всего лишь обновление правил. Мы принимаем федеральные нормативные акты, но если вы начнете их читать, то увидите, что там есть новое определение валюты, в котором говорится, что государственные CBD. Это нормально, если они управляются правительством, но любая другая форма тогда запрещена. Это явное изменение в том, как используются активы людей. Это явно ограничивает свободу людей использовать другие формы валюты, которые они могут выбрать, если это цифровая валюта. И это явно отдает власть в руки правительства. Если мы чему-то и должны были научиться за последние несколько лет, так это тому, что правительству нельзя доверять. Вы знаете, Билл Такер, что меня удивило, так это то, что в законопроектах, которые попали мне на стол в этом году. Люди думают о том, что Южная Дакота консервативная является очень республиканским местом. Первый законопроект, на который мне пришлось наложить вето, касался повышения налогов. Теперь этот законопроект попал ко мне на стол. У нас есть и другие проблемы. Я действительно надеюсь, что то, что вы сделали, вдохновит других губернаторов. Я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня вечером Губернатор Южной Дакоты, Кристин благодарю вас. Спасибо вам, Такер. Итак, ситуация с гонками только что полностью вышла из-под контроля. От этого не выигрывает никто, кроме тех, кто стоит у руля. Теперь газета Лос-Анджелес Таймс, действуя от имени тех, кто стоит у руля, обвиняет целую расовую группу в загрязнении воздуха. Неужели загрязнение воздуха серьезно? У нас есть более подробная информация по этому вопросу. И, конечно же, экологизм больше не сводится к защите окружающей среды. Он активно разрушает окружающую среду. Следующим к нам присоединяется Джордан Питерсон. На днях был опубликован один из самых печальных опросов, которые когда-либо проводились. Расмусин обнаружил, что почти половина афроамериканцев, 47%, не согласны с утверждением, что быть белым – это нормально. Это просто ужасно. Конечно, это ужасно. Почему это происходит? Отчасти потому, что средства массовой информации в течение последних нескольких лет навязывают всему населению расовую ненависть в стиле Руанды. Ситуация не только не улучшается, но и ухудшается. Интересно, к чему это приведет в конце концов. Газета «Лос-Анджелес Таймс» опубликовала статью с таким названием, и мы цитируем ее о том, как белые состоятельные водители загрязняют воздух, которым дышат жители Лос-Анджелеса. Это цветные люди. О, точно. Мы посмотрели это, оно было написано еще одним декадентским богатым ребенком, который учился в Гарварде уист самой дорогой частной школе в Лос-Анджелесе. Но здесь он утверждает в лос анджелеской Таймс, что просто Даша, белые люди причиняют боль другим. Почему бы вам просто не подвергнуть его геноциду в этот момент? Что это такое? Это плохо, вот в чем дело». Нам не нужно ненавидеть друг друга по признаку цвета кожи, и Лос-Анджелес Таймс должна прекратить пропагандировать это вместе с остальными средствами массовой информации. Защита окружающей среды должна быть направлена на защиту окружающей среды, и большинство людей полностью поддерживают это. Но сегодняшнее экологическое движение не имеет никакого отношения к защите окружающей среды. Они разрушают окружающую среду. Они убивают калифорнийского кондора своими витринными проектами и Уэльсом, и фактически разрушают Африку всеми элементами, необходимыми для их новой революции в области аккумуляторов. И так далее, и так далее, и так далее. Речь идет не об окружающей среде. Это какой-то странный культ, связанный с климатом. И кто может лучше оценить этот культ, чем Джордан Питерсон, известный психолог и писатель? Мы спросили его о том, что происходит в последнее время. Вот какой разговор получился в результате. Джордан Питерсон, большое вам спасибо, что пришли. Просто начну с того, что современное экологическое движение, по-моему, не так уж много делает для реальной охраны окружающей среды. Как вы думаете, о чем это говорит? Я думаю, что лучшим примером этого, вероятно, являются Шри-Ланка и Германия. Я имею в виду, что Шри-Ланка в настоящее время представляет собой абсолютную пустошь, что является прямым следствием идиотской гипотетически-защитнической политики в области охраны окружающей среды. К тому же в Германии энергоносители стоят намного дороже, чем раньше. Они гораздо более ненадежны, чем были раньше. Немцы находятся в опасной зависимости от диктаторов и русских. И все это является следствием гипотетической политики защитников окружающей среды. Таким образом, даже по стандартам, установленным самими защитниками окружающей среды, проводимая политика, направленная на защиту окружающей среды, терпит неудачу. Но есть нечто еще более глубокое, лежащее под поверхностью. Алекс Эпштейн довольно подробно рассказал об этом в своей новой книге «Ископаемое будущее», но я начал углубляться в это, наверное, 30 лет назад. Когда написал свою первую книгу «Карты смысла»? Такер в последнее время стало довольно ясно, что в результате объединения данных из множества различных дисциплин, нейробиологии, искусственного интеллекта и литературной критики, кстати, странных товарищей по постели. И в этом сближении участвует больше научных и гуманитарных направлений, чем те, что структура — с помощью которой, сэр, мы видим, что мир — это, по сути, повествование. Это история. И так далее. И в самом деле, примерно месяц назад в своем подкасте я спросил величайшего в мире нейробиолога Карла Фристона, являются ли даже наши объектные восприятия микроисториями. И он сказал, что это совершенно очевидно. Кстати, он говорит, как ученый. И поэтому напрашивается вопрос, если мы смотрим на мир через призму истории, то что же это за история и какой она должна быть? И каковы основные элементы, которые должна содержать история? И поэтому защитники окружающей среды предлагают нам историю, по которой нужно жить, и это псевдорелигиозная история. И она, по сути, возвышает биосферу, землю Гею, богиню Земли, скажем так, до статуса первичного божества, и характеризует ее как своего рода беспризорную невинную жертву, которую легко и то преимущество и хрупкость. Это выставляет все человеческие усилия на социальном фронте в виде насилующего и грабящего патриархального монстра, заинтересованного только во власти. И по сути, представляет индивида в виде пожирающей пасти, сидящей верхом на спине этого гиганта. Таким образом, это и есть описание мира. И в этом есть доля правды, не так ли? Ведь мы можем нанести ущерб окружающей среде. Да. Социальные структуры могут сойти band, с ума от власти, и мы можем быть беспечными потребителями. Но это очень неполная история. Она демонизирует в очень патологической манере. Поэтому, когда вы слышите, как люди говорят такие вещи, как люди, это не что иное, как раковая опухоль на лице планеты. Или, скажем, на планете слишком много людей, которых Земля не может прокормить, тогда вы видите отражение этого лежащего в основе псевдорелигиозного повествования. И это чрезвычайно опасно Так вот, причина, по которой вы можете видеть, что в некотором роде это скорее религиозное сооружение, чем тщательная попытка разобраться во всей полноте реалии окружающего мира Заключается в том, что у него есть эти странные особенности Так, например, защитники окружающей среды склонны радикально выступать против атомной энергетики, а также против природного газа и совершенно очевидно, что ничто так эффективно не сокращает производство углекислого газа, как атомная энергетика. Это так. Я не думаю, что кто-нибудь, обладающий хоть каплей здравого смысла, когда-либо обсуждал это. И также очевидно, что если бы мы были осторожны с ядерной энергетикой, а мы могли бы быть осторожны, потому что мы строим атомные станции в течение длительного времени, то мы могли бы обеспечивать людей энергией с чрезвычайно низкой стоимостью, особенно бедных людей во всем мире. Но мы не собираемся этого делать. На самом деле у нас действует антиэнергетическая политика, особенно в тех местах, где в основном левые. И следствием этого является то, что, как я только что видел сегодня, ЮНИСЕФ только что опубликовал доклад, в котором показано, что за последние полтора года число голодающих женщин и детей во всем мире увеличилось на 25%. Это прямое следствие роста цен на энергоносители, которые сами по себе являются прямым следствием антипромышленной политики, проводимой гипотетически благонамеренными, введенными в заблуждение псевдорелигиозными экологическими поклонниками апокалипсиса. Это ужасная ситуация, и я бы сказал, что она, скорее всего, станет еще хуже, прежде чем станет лучше.